Так, ребят, всем доброе утро, всем привет-привет, давайте протестируем, как меня видно, как меня слышно по 10 десятибалльной шкале. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Так, пока все собирается, пока рассылка, пока оповещение доходит, давайте тот, кто быстренько присоединяется, быстренько протестируем, как меня видно, как меня слышно. Окей, okay. так, связь вроде бы налажена, связь идет хорошо. Все. Окей. Okay. <coughs> Итак, ребят, всем привет. На связи Виктор Бондолет. Я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro, а также являюсь автором книги Формула привлекательного маркетинга. И в данном эпизоде я хочу поделиться с вами лучшими своими советами по сетевому маркетингу о том, как эффективно представить вашего вышестоящего лидера во время трехстороннего звонка. И у меня к вам вопрос. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, если вы используете трехсторонние звонки со своим вышестоящим лидером, чтобы помочь себе быстрее закрывать больше сделок. И если вы этого до сих пор не делаете, то вы крайне должны это делать. Трехсторонние звонки с вышестоящим спонсором помогают в принципе быстрее привлечь в свою команду больше людей, особенно если вы новичок в сетевом маркетинге. И если вы делаете трехсторонние звонки что правильно ли вы представляете своего лидера, потому что от этого зависит, будет ли с вами дальше работать ваш спонсор, ваш лидер, ваш наставник и будут ли люди в принципе регистрироваться в ваш бизнес. Потому что при фрейминг, предобраз, то, как вы позиционируете своего наставника перед глазами того человека, которому вы представляете его, очень огромную роль играет. И на самом деле... Если вам цен, ценен этот материал и если вы понимаете, что это крайне важно для вас получить данные рекомендации, ставьте лайки а, и также делитесь на своей стене, чтобы пересмотреть потом. Потому что, э, ну, по крайней мере, вам как минимум нужно взять сейчас листок, ручку, бумагу, ну, листок, ручку. Потому что здесь я буду говорить много об интересных типах людей и также буду говорить о скриптах. Вот, и на самом деле эти советы я хотел бы знать с самого начала своей карьеры в сетевом маркетинге, потому что я не научился правильно представлять своих лидеров в самом начале. И я бы хотел, чтобы кто-нибудь поделился со мной некоторыми из этих советов по сетевому маркетингу. И правильное представление может привести вас к идеальным деловым партнерам, потому что... Использование трехсторонних звонков является чрезвычайно мощным инструментом в построении вашего бизнеса. И они создают доверие и авторитет и избавляют вас от необходимости быть экспертом. И это очень важно, в особенности для новичков в этом бизнесе. Трехсторонние звонки, это может быть по скайпу, зуму, сегодня 21 век, это не обязательно какой-то телефонный звонок, правильно? Либо это трехсторонний чат. Они также позволяют потенциальному кандидату взглянуть на культуру вашей команды изнутри и помочь ему увидеть, что поддержка будет доступна для него, если он решит присоединиться к бизнесу. И есть много преимуществ в использовании трехсторонних звонков с вашими потенциальными кандидатами. Но если вы не понимаете, как правильно представлять своего лидера во время процесса, вы, безусловно, не получите никаких результатов. Поэтому давайте а, пред, а, перейдем с вами а, к, сам, к самому главному. Так, Всем привет! Елена, Юлия, Екатерина. Всем запись во время прерывается. У всех прерывается. У меня вроде бы нормально должно все идти. Так, окей. Смотрите, ребят, когда вы начинаете разговор со своим потенциальным кандидатом и своим лидером, самое первое, что вам нужно сделать, это представить своего лидера. Многие люди понимают эту часть неправильно, и очень важно, чтобы вы сделали это правильно. Не представляйте хвалебно своего кандидата. Вам не нужно делать это, и вот почему. Ваш потенциальный кандидат ищет решение своей проблемы, а ваш бизнес и ваша команда – это решение этой проблемы. И правильно представляя своего лидера, а не кандидата, вы правильно подготовите своего кандидата и дадите ему необходимую уверенность в том, что он разговаривает с экспертом, который может направить его. И вы должны понимать, что ваш потенциальный кандидат это не тот, кто предлагает решение вам или вашему лидеру. Ваш потенциальный кандидат хочет чувствовать, что он находится в руках кого-то, кто является экспертом и имеет авторитет. И представляя своего лидера, вы правильно подготавливаете почву и придадите своему потенциальному кандидату уверенность в том, что он проводит ценное время с экспертом который может помочь ему решить его проблемы. Так вот, ребят, сейчас очень важно, сейчас я хочу с вами поговорить о четырех различных типах личности. И знание этих четырех типов личности поможет вам находить горячие точки ваших потенциальных кандидатов и эффективно общаться с ними. Если у вас до сих пор нету ручки, бумаги, в любом случае, ставьте лайки, делайте репост себе на стену, чтобы это потом пересмотреть. Потому что после четырех типов личностей будет а, скрипт, как работать с данными типами личности. Вот. А, хорошо. А, вы можете обнаружить тип личности потенциального кандидата во время первых бесед. Как только контактируете с человеком. А, и... Есть определенная цветовая э, диаграмма личностей, которая делится на четыре основных цвета. Это красный, это синий, это зеленый, какой был, и это желтый. Да, то есть, ну, ну такой желтый какой-то, более, конечно, зеленоватый, но в любом желтый. Возьмем желтый. Итак, ребят, красный тип личности. Напишите, в принципе, пятерочки, если вы там уже сделали лайк или репост, вам большой респект, либо поставьте семерочки, если вы в принципе взяли листок, ручку, внимательно слушайте, пишите, конспектируйте для того, чтобы потом это внедрить а, в свой бизнес. Итак, ребят, смотрите, красные обладают особенностью перемещаться из пункта А в пункт Б. Достижение цели у красных это именно то, что мотивирует и движет этими людьми. Они в принципе вот наделены неким великим видением, лидерством, они рационально мыслят и больше заботятся о неких фактах, чем о теории или деталях. И они ценят время и тщательно охраняют его. С красными вот большая рекомендация это не валять дурака, не болтать безумолку. Не быть расплывчатым каким-то, да, то есть, ну, мой бизнес, бла, Переходите прямо к делу. Они мыслят масштабно и спокойно идут на риски. Красно мотивированы деньгами, поэтому не бойтесь говорить о потенциальном доходе использовать большие цифры. Красных это смотивирует. Дальше, ребят, есть желтый тип личности. Да, то есть желтый тип личности любят помогать другим почти до безобразия. То есть, такие, знаете, ой, о, солнышки такие. И они очень надежные, честные. Действительно, в принципе, хорошие слушатели. Будьте максимально полезны для желтого цвета но не торопитесь с ними и заставьте их чувствовать себя ценными, да, то что они могут быть для вас ценными. Желтые очень дружелюбны и приятны в общении. В принципе, они очень легко идут на контакт и они не беспокоятся о деталях. И деньги их не являются какой-то большой, в принципе, мотивацией, однако то как ваш продукт или компания помогает людям, это то, что больше всего важно для желтых. Дальше, ребят, это тип личности синий. Синий. Это, в принципе, знаете, такие душа вечеринки. Это жизнь вечеринки. Такая, э, душа компании. Да? Они любят знакомиться с новыми людьми и не стесняется начинать разговоры с незнакомыми людьми синих легко в принципе очень легко распознать потому что они много говорят вот все то есть вот тот человек который болтлив который очень много говорит это синий тип личности. и каждый кого они встречают мгновенно становится их друзьями синие любят путешествовать Опускаться в разные авантюры, приключения. Синий любит быть в движении и не любит, когда его беспокоят лишними фактами и цифрами. На самом деле, вот синий цвет это можно назвать а, такими люди большой картинки, либо люди, которые обладают большим видением. Да, то есть их манит перспективы и что-то масштабное чем что-то здесь сейчас и не заботятся о деталях вашей компании или компонентах продукта составляющего вашего продукта дальше ребят зеленый тип личности поставьте в принципе от 1 до 10 баллов если вам полезно то что вы сейчас слышите потому что на самом деле это очень ценно как по мне это очень важно я например очень сильно хотел бы знать данным типах людей когда я только начинал в этом бизнесе потому что мне было бы намного проще их рекрутировать что-то предлагать и так далее так вот ребят зеленый тип личности <coughs> они очень аналитичны они очень осторожны скептичны консервативны они не очень склонны к риску и часто бывают интровертами признаюсь зелё... преобладающий мой тип личности это зеленый дайте зеленому Типу личности, детали, факты, цифры. Они отлично решают проблемы и знают ответы почти на все. Абсолютно. И подводя итоги, вы, естественно, скорее всего, узнаете себя в одной из этих личностей. А также увидите, что у вас могут быть некоторые пересекающиеся такие черты между всеми четырьмя. Кстати, вот напишите, кто вы. Да, как вы, э, исходя вот из этого анализа, напишите, кто вы, да, то есть какой у вас тип личности? Мне просто интересно э, аудитория, которая за нами наблюдает. И, э, но у всех нас есть доминирующий тип личности, то есть у нас могут пересекаться все четыре, но есть у нас доминирующий. Вот у меня доминирующий это зеленый, но также пересекаются все остальные типы личности и понимание людей принесет вам больше положительных результатов в вашем домашнем бизнесе и в вашей личной жизни. А, так вот, ребят... Если вы еще не проходили мой а, курс бесплатный по интернет-рекрутингу прямо сейчас, либо в описании, либо в описании под видео, а, либо над видео в посте, смотря а, где вы его смотрите, обязательно зарегистрируйтесь, а, таким образом вы поймете, как продвигаться а, исключительно через интернет. И перейдем дальше. Если вы не знаете, к какому типу личности относится ваш потенциальный кандидат, то используйте в скрипте э, одну из ключевых черт каждого типа личности. То есть вы можете скрипт построить таким образом, что вы дотрагиваетесь, стараетесь потра... дотрагиваться до всех четырех типах личности. И, э, и если вы легко распознаете тип личности вашего потенциального кандидата, прикоснитесь к некоторым вот горячим точкам, с которыми ваш потенциальный кандидат сможет идентифицировать себя. И сейчас я буду а, а, озвучивать скрипт и опять же хочу заострить внимание да то есть если а, у вас нету листочка и ручки по какой-либо причине то обязательно сделайте репост к себе на стену для того чтобы это пересмотреть а, записать и использовать так вот сам скрипт а, ваш разговор да то есть все все это за, именно от вас что исходит например Ваня, ты на линии, либо Ваня, ты на связи, дождавшись ответа Вани. А, отлично. Женя, ты тоже на линии, на связи. А, подождите, пока Женя ответит. Супер, здорово. И вы продолжаете говорить. Я действительно рад, что мы все, с, все на связи, что мы здесь с вами собрались. Ваня, я хочу представить тебя Жене. Я знаю, что уже не очень напряженный график, поэтому иметь возможность получить часть его времени и общаться с ним, это действительно большая честь. Вы сейчас представили вашего лидера да, то есть как эксперта и кого-то, кого нужно ценить и уважать, да, то есть что э, это редкость, когда можно просто вот взять и в удобное время вот так вот пообщаться. Дальше вы продолжаете. Немного расскажу о Жене женя раньше был анестезиологом и он смог уйти с работы благодаря бизнесу в котором мы работаем сейчас вместе он очень много работал чтобы достичь того что у него есть он очень целеустремлен и сосредоточен на достижении результатов он зарабатывает миллионы и бьет рекорды в нашей компании это вы рассказали о красному типу личности да то есть вы предоставили цифры большие цифры к красному типу личности продолжайте теперь он проводит много времени со своей семьей и он не мог делать этого пока не ушел в отставку он также много путешествует и любит разные приключения это синий тип личности и хотя он чрезвычайно успешен он остается очень скромным и продолжает помогать всем потому что он просто любит помогать людям Желтый тип личности. Женя провел обширное исследование этой компании, и он знает продукты изнутри. Нет ни одной детали, которую он не знал бы о наших продуктах, маркетинг-плане или компании. И он определенно может помочь ответить на любые твои вопросы. Это зеленый тип личности. И вы завершаете. Женя, познакомься с Ваней. Ваня, познакомься с Женей. И здесь уже вступает в роль ваш лидер, ваш спонсор. Обучайте обязательно а, своих партнеров, чтобы они так представляли вас. Вы представляете так своих лидеров. И тогда вы увидите, насколько просто строить бизнес благодаря возможности трехсторонним встречам, со звоном, чатом и так далее. Этот скрипт используют черты каждого, да, то есть из типа личности и поражает некоторые болевые точки, которые могут быть у вашего потенциального кандидата. Конечно, вы должны понимать, что вы будете подгонять этот скрипт к личному опыту и ситуации вашего лидера, да, то есть. но убедитесь что вы указываете насколько ценно его либо ее время и насколько счастлив ваш потенциальный кандидат чтобы иметь возможность проводить с ними это время итак ребят если вам было ценно ставьте лайки делитесь к себе на стену чтобы пересмотреть чтобы изучить чтобы использовать это в чтобы использовать это для обучения ваших партнеров Пишите в комментариях, возможно, то, что вы хотели бы еще узнать о каких-либо методах работы в сетевом маркетинге. Возможно, у вас есть какие-то конкретные свои запросы. Подписывайтесь на нашу группу, на наш канал. В Ютубе у нас очень крутой канал. Постоянно видео каждую неделю выходит. У нас есть телеграм-канал. Тоже подписывайтесь. И обязательно... Изучите мой бесплатный 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу по ссылке ниже, либо выше, если вы до сих пор его не изучили. Это пошаговый гайд, пошаговый алгоритм, так сказать, который позволит вам развиваться через интернет. Все, ребят, с вами.